Если иностранец по пьяни влезет в какую-нибудь историю вместе с тобой, потому что он идиот... Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Моря, у нас сегодня вроде как понедельник. И у нас тут, кстати, целый канал крутых людей, которым интересен английский язык и все, что с ним связано, включая перевод. Многие из вас, ребята, просили меня в комментариях рассказать немножко о моей работе переводчиком. Насколько я понял, кто-то из вас учится на переводчика или, может быть, подумывает им стать или просто интересно, поэтому расскажу. К тому моменту, как меня угораздило попасть на мой первый переводческий проект, у меня не было специальной подготовки, у меня не было образования. Все, что у меня было, неплохое знание английского языка Поэтому я очень хорошо прошелся по всем, наверное, граблям этой работы не сегодня я кое-что об этом расскажу. Сегодня, ребята, я хочу поделиться с вами кое-чем из того, чему я научился на этой работе за последние годы. Советы я вам давать не вправе, потому что, честно говоря, я понимаю, что далеко не самый профессиональный и крутой переводчик даже в своем городе. Поэтому сделаем так, советы я буду давать самому себе, а ты тоже слушай, может быть что-то из этого тебе пригодится. Вот это вот я в 2011 году. Я только что закончил универ и не знаю, что мне делать со своей жизнью. У меня впереди несколько лет неопределенности, сомнений и низкооплачиваемой работы, которая почти никак не связана с моими способностями и образованием. Да, я довольно неплохо знаю английский, но пока зарекаюсь становиться переводчиком, потому что, ну, тупая работа, нафига ну надо и вообще. И поэтому первый тебе совет, Дима, никогда не зарекайся. Второй совет. Дима, не теряйся из поля зрения преподавателей после того, как ты закончишь университет. Вспомни, в универе ты был более или менее вменяемым студентом в меру сообразительным, который не забивал на учебу, по крайней мере, часто. И у тебя были хорошие отношения с твоими преподавателями. Не теряйся из их поля зрения. Никогда не знаешь, кто, когда и зачем вдруг о тебе вспомнит, кому и когда потребуются твои способности и знания. Теория пяти рукопожатий реально работает. Третий совет. Тесно связан со вторым Дима, работай на свою репутацию Да, скорее всего, поначалу тебе Очень будут нужны деньги Да, скорее всего, первые несколько проектов Будут вообще не твоя сфера знаний Да, возможно, несколько первых заказчиков Тоже будут не фонтан Но сразу работай на свою репутацию Не ломи цены Спокойно соглашайся на свое первое предложение Своего первого заказчика Пусть оно даже будет не самое выгодное Делай все, что от тебя зависит Чтобы проект твоего заказчика получился Да, твоя работа переводить но иногда совсем совсем не стремно закатать рукава и помочь кому-нибудь например залезть под конвейер и помочь что-нибудь там подкрутить или помочь перенести с места на место какую-нибудь тяжелую хрень или даже залезть на кран в порту чего-то там кому-то помочь даже если ты боишься высоты ой, ой. Вот это все не стрёмно, ты не выше этого. Секрет в том, что даже если ты пока еще такой себе переводчик, но ты стараешься и относишься к людям по-человечески, стараешься им помочь, люди это запомнят. И они будут тебя рекомендовать другим вокруг тебя есть переводчики которые гораздо круче профессиональнее талантливее тебя тебе никогда таким не стать возможно но в то же время вокруг гораздо больше посредственностей, которые делают все спустя рукава на отвяжись и вообще через жопу и только то что ты будешь в отличие от них стараться будет выгодно тебя отличать от них тебя будут рекомендовать именно твоя хорошая репутация и будет тебе искать работу Четвертый совет. Дима, не бери за перевод темы, в которую ты не въезжаешь. Ты ведь знаешь, что для качественного перевода мало переводить просто слова. Перевод слов туда-сюда это вообще худшее, что ты можешь сделать. Поэтому тебе надо вникать в предмет перевода на обоих языках. Если это пуска какой-нибудь машины, а ты в технике вообще не бум-бум, сядь и разберись, как эта машина работает. Тебе это очень сильно пригодится. Если это мастер-классы по баскетболу, а ты в баскетбол толком никогда не играл, разберись в правилах на русском и на английском языке посмотри соревнования посмотри олимпиаду начни болеть за какую-нибудь команду пойди брось мяч в кольцо пару раз наконец. Потому что именно хорошее знание предмета позволит тебе качественно переводить с одного языка на другой, даже если ты чего-то там не понял. Именно понимание того, о чем ты говоришь, позволит тебе заполнить пробелы, если ты что-то не услышал, недопонял или не знаешь какое-то слово. Ты восстановишь этот пробел за счет своих знаний. Если какая-то тема, Дима, слишком большая, абстрактная, громоздкая для того, чтобы ты к этому подготовился, например, мода. Вот ты знаешь, что в моде ты вообще два по 5. Высокая мода вызывает у тебя непонимание, и смех Из цветов ты различаешь ровно 7 Из тканей ты знаешь только джинсу Косметику ты не понимаешь вообще зачем И одеваешься в общем-то как чмо Вот не берись Даже если тебе очень сильно нужны деньги Лучше не надо Ты потом скорее всего будешь долго чувствовать себя неловко Ну или берись Надейся на то, что это как-нибудь прокатит Все-таки старайся Но будь готов к фиаско Это фиаско, братан в общем, Дима, когда ты хорошо разбираешься в предмете перевода, то твой перевод не просто становится профессиональным, тебя вообще можно слушать и не хотеть задушить. А если ты еще при этом стараешься, то правильная репутация, работа будет находить тебя сама. Пятый совет, Дима, определись, сколько стоит час твоего времени. Знаешь, профессионала от непрофессионала помимо скилла отличает еще одна важная штука. Непрофессионал спрашивает, а сколько вы мне заплатите, в то время как профессионал говорит, мои услуги стоят столько-то, напиши прайс-лист на свои услуги. Устный перевод стоит столько-то в час, письменный перевод с одного языка на другой стоит столько-то за 1800 знаков без пробелов, обратно он стоит столько-то, плюс надбавка за срочность, Плюс надбавка за верстку, плюс надбавка за сложность. Помни, твой основной ресурс время. Времени у тебя постоянно не хватает. Твое время стоит денег. Когда ты будешь знать, сколько стоит час твоего времени, ты будешь понимать, за какую работу тебе браться смысл имеет, а за какую смысл браться не имеет. Потому что ты будешь работать себе в убыток И по мере твоего роста как переводчика и роста твоей репутации Стоимость часа твоего времени тоже будет расти Это хорошая новость кстати, Дима, не тяни, пожалуйста, заведи себе ИП и составь типовой договор на оказание твоих услуг. Тебе это даст плюс 10 к восприятию тебя заказчиком как профессионала, плюс 5 к ловкости и резист к тому, что налоговая возьмет тебя за жопу. Зная тебя, Дима, предупреждаю, ты не будешь работать с агентствами, потому что тебя трясет от одной мысли, что какие-то бездельники будут получать нехилый такой процент за твои честно отработанные часы. Ты будешь работать с заказчиками напрямую предприятиям гораздо проще и удобнее тебе платить на расчетный счет. Шестой совет. Дима, четко, внятно и детально обговаривай все, все, все, все условия своей работы. Обговори, когда ты начинаешь и когда ты заканчиваешь. Обговори, что обед это тоже твое рабочее время, потому что, скорее всего, есть ты особо не будешь, ты будешь переводить. Если заказчик тебя куда-то приглашает, спроси, ты идешь туда как гость, или как переводчик, чтобы не получилось потом, что тебя, например, пригласили на яхту, ты за это выставил счет, а заказчик такой, ты же там как гость был, что я тебе еще платить должен? Ты также не обязан тусить с иностранным гостем после работы, если ты этого не хочешь, даже если ты единственный человек, с которым он вообще может говорить. Во-первых, твое время стоит денег, а за это тусич тебе, скорее всего, не заплатят, максимум поставят пиво. Кроме того... Если иностранец по пьяни влезет в какую-нибудь историю вместе с тобой, потому что он идиот, пострадает скорее всего именно твоя репутация, он-то уедет домой, а ты-то останешься. Поэтому, если ты не уверен в человеке и пятой точкой чувствуешь приближение беды, просто тихонечко и вежливо съесть с этой темы. Седьмой и последний совет касается не только работы переводчиком. Дима, если у тебя горит, даже если у тебя горит очень сильно, иногда лучше помолчать. Да может оказаться так что переводчик который работал на проекте до тебя был дилетантом криворуким идиотом и дураком за которым тебе теперь все все все все переделывать знаешь что просто молча делай лучше чем он во-первых это цеховая солидарность во вторых если ты начнешь его публично критиковать перед заказчиком в глазах заказчика ты не будешь выглядеть лучше чем он то же самое касается твоих прошлых заказчиков ничего о нем не рассказывай новому заказчику вообще про заказчиков лучше не рассказывай, храни их секреты Не распространяйся про их проблемы Блюди их репутацию Так же как свою Потому что твоя собственная репутация от этого только выиграет вот такие мои советы тебе, Дима, из 2011 года Во что-то из этого ты все равно обязательно вляпаешься Во что-то из этого ты, конечно же, никогда не вляпаешься Ты же не идиот Но мне кажется, лучше это все-таки проговорить Потому что это реально важно Сообщество Если тебе интересна эта тема И кто-то вот из вас хочет стать переводчиком И хочет еще что-то у меня спросить Спрашивайте, пишите в комментариях Обещаю, я прочитаю все ваши вопросы И если вам эта тема окажется действительно интересной я сделаю еще одно видео, в котором я отвечу на ваши вопросы, на самые важные, на самые актуальные и на самые интересные из них. Так что пишите, идите в комментариях, мы там с вами как обычно пообщаемся. Вот такие дела, ребятки, спасибо, что смотрели, простите, что давно не было видео. Хорошей вам недели, в пятницу пообщаемся в подкасте и всем пока-пока-пока.